Здравствуйте! Очень, как бы, хорошая на этот раз лыжа, под номером для меня 301. 301 лыжа, не первый раз с ней встречаюсь, мне так кажется, и, в принципе, у меня к ней всегда были спорные чувства, но вот... В текущих условиях сегодняшнего дня, сегодняшнего снега, сегодняшней каталки, на фоне всех тех лыж, которые были с ней в одной категории, я могу сказать следующее, что мне эта лыжа очень понравилась. Значит, понравилась она своей точностью в том, что у нее есть вот некий свой режим катания, она в нем прекрасна. Значит, эта лыжа быстрая, достаточно такого среднего и выше поворота. В нем она... Вообще к ней вообще вопросов нет. Она держит дугу отлично и на жестком, и на ледянистом склоне, но ободранном как бы на колбасе. В общем, она фигачила люто, с ней было все хорошо, у меня к ней вообще никаких вопросов. И даже мне не хотелось переходить на короткий поворот, хотя это надо. По тестам как бы мне требуется определить, что там в коротком повороте у нее. Вот. Ну, в коротком повороте все как бы не очень, как бы фан у нее. Она не хочет в нем ехать. И не не хватает немножко какого-то драйва. Она как-то сразу грустнеет. Но, в общем-то, в принципе, зато у нее очень стрелючий, быстрый поворот, скоростной. Значит, минус. Как бы, с другой стороны, это и минус. Почему? Потому что это лыжа все-таки категория новичковых лыж для новичков. И я могу сказать точно, ну, вот новичкам с такой динамикой может быть э -э, будет сложно справиться э -э, та скорость которую эта лыжа предлагает и на которой она хочет работать ну, каждый новичок может на ней кататься и позволить себе контролировать лыжу настолько, насколько она будет хотеть этого. То есть, ну, точнее всего, скорее всего, будет точнее говоря так. То есть, если вы новичок и купите эту лыжу, то вы с одной стороны не сможете открыть все ее прелести и просто не поймете, о чем речь вообще. Потому что, ну, как бы... Ну, потому что вы ее не разгоните. Так, да? Вот. Но в вашем режиме лыжа будет вам как бы мешать. То есть, получается, что это такая лыжа на каждый день для хорошо катающихся лыжников, готовых ну, как бы, кататься быстро и понимающих э, смысл фана в длинной дуге. Ну, и в хорошем, как бы, как бы, таком мультитехничном катании. При этом, как бы, лыжа мне понравилась еще тем, что она не настаивает именно на резаной дуге. Вы можете переходить из резаного ведения в скользящую. Вот, оно происходит мягко, никакой передозы нет у них. Вот, ни, ничего. По жесткости вообще как бы вопросов, нареканий нет. То есть вот лыжа, которую вот я просто одел, и несмотря на то, что она как бы такого явно не топового уровня, да, она, она фан, и я просто покатался со своим удовольствием. Вот этот вот тестовый спуск мне принес массу драйва и фана. Все, ну и на фоне всех остальных этого уровня, она, конечно, ну достаточно веселая вообще во по всем понятии. Все, больше мне нечего не добавить, рекомендую. Читайте на сайте подробнее. Пойду за следующий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.